Глобальное потепление. Причина. Смещение ядра из-за уменьшения веса планеты. Уменьшение веса планеты. Причина. Нефть добыли, сожгли. Вес планеты уменьшился, ядро сместилось. Уголь добыли, сожгли. Вес уменьшился, ядро сместилось. Полезные ископаемые добыли, сожгли. Вес планеты уменьшился, ядро сместилось. Процесс ледники растаяли и еще чуть-чуть и апокалипсис. Как остановить апокалипсис? Легко. Надо перевести промышленность на наши технологии. В мире ничего нет. Все устройства убыточные. Входная мощность большая, выходная маленькая. Наши устройства все прибыльные. Даже трансформатор. Входная мощность маленькая, выходная большая. Смотри. Электростанция. Это аналог большой мощности. Она же мотор для транспорта всех видов. В том числе самолеты, подводные лодки. Ядерный реактор не нужен. Нефть не нужна. Угор не нужен, газ не нужен, сама работает. Двигатель вращает генератор, генератор питает двигатель. Стоимость киловатт, километр, миля, абсолютный ноль, а прибыль бесконечна. Для сравнения. Корабль. Расход топлива 250 тонн в сутки, Бонг 747, 8,5 тонн в час. Если умножить на их количество в мире, то получается неимоверно большая разница. Теперь время изготовления нашей электростанции в 20 раз быстрее и дешевле ТЭС и АЭС. Теплоэлектростанция и атомная. Принципиальная схема. Состав. Электродвигатель с генератором, редуктор, генератор с генератором и компьютер для управления. Система охлаждения для больших мощностей, там гигаватт и прочее. Схема атомной электростанции. Ядерный реактор, турбина. И маленький генератор. Плюс 4 фабрики для работы этой системы. Плюс кладбище ядерных отходов. Теперь, если установить продольные обмотки в генератор, то ядерный реактор не нужен, турбина не нужна, ничего не надо. Достаточно малых усилий от электродвигателя. Вот он. Электродвигатель. И компьютер. Все, готово. Мы согласны на сдачу проекта в аренду. Допустим, одна компания берет электростанции, другая мотор без топлива. В обеих компаниях из затрат высвобождается большая сумма денег. Они же проводят рекламу. Одна компания – новый источник электроэнергии, вторая – транспорт без топлива. Обе компании получают независимость по всем видам топлива. Повторяю, абсолютная независимость. Так как электроэнергия бесплатна, можно производить все, в том числе пресная вода, газ в неимоверно больших количествах и так далее. А если пустить поезд без топлива по маршруту Италия, Россия, Китай и по всему миру, то весь капитал мира устремится в новый источник. В том числе нефтедобывающие компании угольные и староплавильные. А теперь вес планеты. Вес электростанции составляет 70% железа, 30% медь. Если мы берем медь, например, в Казахстане, то взятый вес компенсируем поставкой электростанции. Таким образом, вес планеты и баланс веса по периметру планеты сохраняется. Итого, мы должны сделать так, чтобы к 2060 году на Земле не было ни одного ядерного реактора, ни одной атомной электростанции.